Я знаю, что сейчас имеется нарекание по работе правоохранительных органов в ходе наведения порядка. Они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю, что принцип «лес рубят, щепки летят» тут неприемлем.